Давай с давай с ножами. Ну я выжил, чувак, я просто хилил себя вовремя. Не то, что ты, лалка. ты тут... Хилился, меня потом сжали со всех сторон. Жирные ублюдки. Он твой хотел здесь был дурак? И это был ты. Ты сейчас что, хилил, что-то, просто... что-нибудь, щас... Я тебя сейчас серьезно кострил, блядь. Полечи меня, муди. ТВ у меня восстанавливается. Оставай а мне одно хп, там. Одно хп, ради этого ты... Ну, чувак, не ты мудрака, давай. Стой пытаюсь... Ты что, офигел мне клоуну вызывать? Пидорас, блядь. Клоун ему, я еще че в жопу засу. все у меня дробач есть последнего уровня, епта. Да. Да, епта, а? А? Кто здесь батька, -мах? Ща просто в бобов налево, поливо учись! Лалка! Да, да. <святую> Мама! <машину> Справда за факом! Кабул, бич! Эти загарщики небольшие! Справда за факом! Зомби оживать, просто офигею сейчас. То, Что мы к ним с тобой пришли, а не знаешь, сейчас, как и надо зомби? Они такие, ой, так, да, к нам Илюша с Антоном пришли. Все, купил? Да. Да, пошли быстрее, чувак, ну 10 секунд, 10 секунд! Чувак! Чувак! мы не спрятались. Он ушел, все. Мы ему уже дали. Дверь просто иисуса подобна. Слушай, я лучше двери в этом мире еще не видел. На это давай, че, садись, садись, садись. О! Чувак, это это классно. А теперь давай сзади, сзади, сзади. Черт, я башкой в лампу прохожу, блядь. Башкой в лампу прохожу, че? Зомби зайдут? Так... А, Сквозь косяные банки на башке имеет тет Слушай, я могу... О, чувак, здесь вода! Я могу в нее прыгнуть? Слушай, уйди, уйди с дороги, уйди с дороги. Попробуй. Фу. Блин, ну ч, я думал, это вода! Ну, как это реально, как вода выглядела? Водичка, Антон, Антон, вода, Антон! А как я там делал? Чё ты там Буль-буль! Я заснял! Антон! Я плаваю А все, чувак, я готов К месиву Месива С ножа, только с ножа, чувак, должно твориться месиво в этом мире Я сейчас дохну Я сейчас дохну, спаси меня 50 хп, чувак, 50 хп! Я нашел телку. Давай, сзади. Сейчас иди в жопу, твоя, я тебе Поехали. Слушай, а то еще страшноватый, как-то, не? Да, я просто, я мудак, я в темноте играю. Сейчас я свет включу и... Не я стараюсь рот вот это мне щас отпис. О-о-о-о-о, Господи. Черт, мне сейчас лилий не детских дадут. Делай, <реклама> давай, давай. Я по время босса давай. Перед... <реклама> <реклама> <реклама> Щедропочва <человек>, отмах. <реклама> <реклама> да ты куда смотришь, смотри, нормально. <реклама> идет, идет, идет. Обосрался, да? Даже на такой темной карте, чувак, мы с тобой справились. Мы просто боги слушают игры.